Меня зовут Владимир Андреенко, я директор и основатель агентства email-маркетинга Handbox. Где-то в 10 классе я начал работать профессиональным ассистентом Чувака, который что-то продавал в интернете, мне даже было не очень понятно, что он вообще делает и я в этот момент делал там лендинги, разбирался в штабрикоде и при этом занимался e рассылкой И потом в какой-то момент я увидел, мы ищем чувака, который будет делать e-mail рассылки для инфобизнес двору Компании тренинговой, я подал к ним свое резюме, прошел отбор, прошел там первый месяц работы и потом дальше уже где-то месяцев 9-10 я у них отработал. Это все было 10 класс где-то примерно, 11-й. Потом поступление я как бы на время с этим всем прекратил, ничего не делал. И уже потом на, во втором семестре искал себе работу. И меня взяли в компанию, в интернет-магазин, где я занимался только email-маркетингом. Это, скорее, не самый забавный случай, и после такого забавного случая обычно на клиенты не идут. Мне нужно было сделать определенный сегмент э, с подписчиками, которых нам нужно удалить. Ну, то есть, не совсем активных подписчиков. Ну, и я э, не до конца построил условия, то есть, там ряд условий был, а по формуле там и-или, и включает, и не включает какой-то ряд моментов. Ну, и, короче, я удалил где-то 15 тысяч имейлов, e ну, активных Активных подписчиков ну, пришлось потом немножко службу поддержки попинать, чтобы они их руками восстановили из корзины. Развитие email маркетинга важно для бизнеса по нескольким причинам. Первая причина: не все посетители на сайте покупают. Не все покупают, не все оставляют заявку. Если бы там все приходили, покупали, оставлять заявку, email-marketing, наверное, не нужен был бы. Но э, нужен был бы с другой стороны. Первое, это просто можно с помощью попапов собирать часть подписчиков, которые что-то не купили, и они собираются свалить сайта, и мы предлагаем какой-то офер, они оставляют e-mail, и потом серия писем дальше это продает. Те, кто уже оставил заявку, мы им отправляем транзакционные письма. Это письма, которые ну, помогают пользователю пройти по транзакции, по заявке, э, и снова возвратить клиента то есть к повторной продаже обычно первый клиент вообще первый заказ в бизнесе он не всегда положительный то есть это там ноль либо минус ну то есть если посчитать все затраты на рекламу на работу колл-центра менеджера либо даже если вы работаете один и у вас какой-то небольшой бизнес на вашу работу и вовлеченность доставку курьерскую оформление этого всего то там выходит минус и вам уже начинает клиент приносить деньги там, со второй, третьей, четвертой, пятого заказа. И как раз таки история в том, что вернуть клиента, который уже у вас что-то купил, намного дешевле, чем каждый раз привлекать трох. Здесь скорее не одна особенность, а их несколько. Первое, у тебя должно быть, как у бизнеса, какая-то уже база. То есть да она либо уже должна быть либо ты ее собираешь но обычно по классике там 72 интернет магазинов не собирают контакты ну то есть это вот там исследование 2018 года которое мы проводили в рамках беларуси а второе это не быстрый инструмент то есть это не таргет не контекст в который ты положил деньги разместил рекламу рекламу начали показываться начали переходы оставляют заявки email то есть там есть свой геморрой, но он как бы, приносит результат И, и нужно какое-то там время, месяц, полтора, два, три В зависимости от бизнеса, да, чтобы посмотреть Возвращаются как бы инвестиции и деньги, которые были затрачены на эту всю настройку или нет И опять же зависит от бизнеса Потому что если у вас бизнес, где вы зарабатываете там С какого-то вашего продукта, любые услуги 5-10 рублей Тогда окупаемость гораздо дольше Тут должно быть высокомаржинальный бизнес, либо с повторной продажей, что тоже момент. То есть, если вы продаете что-то один раз, то, как бы, сори, здесь вам никак не поможет. В email-маркетинге есть несколько видов писем. Это первое, транзакционное письмо, которое пользователям отправляется после заявки на сайте. Второе письмо – это все возможные триггерные письма, брошенная корзина, брошенный просмотр, дни рождения, то есть письмо, которое отправляется по какому-либо событию. Это промо-рассылка, но ну, промо-контентная рассылка, то, что формируется вами, к маркетологам, email-маркетологам регулярно, руками, и вы это отправляете. Это welcome-письма, те письма, которые отправляются, например, после того, как человек оставил свой email в по папе, То есть вы там пообещали книгу, ему приходит первое welcome письмо с книг. Ну и это может быть цепочка. И э, пятое, э, это ну, тип реактивационных писем. То есть когда подписчик или клиент э, давно не, например, если подписчик, он давно не открывал рассылку, клиент, он мог делать, например, заказ последний раз полтора месяца назад. Почему мне нравится email-маркетинг? то, что там прям можно посчитать всю аналитику конкретно до заказа, до email, до подписчика то, что нам дают, например, сервисы рассылок, какую аналитику Это количество отправленных писем, это количество доставленных писем, ошибки. Ну, например, переполненный ящик у ваших подписчиков, либо неверный e-mail. Открытие, уникальное открытие. Открытие и уникальное открытие отличаются тем, что, например, некоторые подписчики открывают ваше письмо 10 раз. Клики и уникальные клики – это то же самое. То есть, уникальный клик – это один клик на письмо, а вообще, это целиком количество кликов. Это может быть там пользователь нажал на на ссылку и пришел в вашу соцсеть количество подписчиков те кто нажал на кнопку отписаться количество жалобщиков те кто нажал на кнопку спам а, и уже дальше на стороне сайта соответственно если у вас настроена электронная коммерция вы видите например по утмке e-mail там welcome e-mail первый и вы смотрите о том что у вас было с него переходов там 50 из этих 50 переходов 50 человек к примеру положили заказ в корзину и потом вы у себя все рамки видите о том, что 25 подтвердила и там 15 оплатила. Пример, да, то есть и в целом можно воронку она максимально прозрачна и вы полностью видите с какого письма сколько емейлов, e сколько подписчиков перешло на сайт, что потом они сделали у вас на сайте. Если вы магазин Одежды, вы продаете мужскую и женскую одежду. Будет странно, если там, мужчина получит письмо с платьями, а женщина получит письмо с пиджаками и рубашками для мужчин. То есть Это основной, наверное, в корне и в фундаменте должна лежать сегментация от продуктов, какие люди покупают, и что можно потом им приложить, до, как я уже говорил, про последний раз, когда был заказ. От этого зависит письма, и от этого зависит конверсия, и от этого зависит то, что вы напишете, как вы напишете. И обычно письма, которые сегментируются там, есть имя, есть какие-то персональные данные, которые переходят в письме, количество баллов, какая-то персональная скидка работают намного лучше, чем просто общее письмо для всех подписчиков. Сейчас сервис рассылок позволяет визуальном редакторе создать вам письма, Письмо дизайн, шаблон вашего письма, который будет адаптирован на телефоне, компьютере. Если вы, например, работаете и хотите какой-то уникальный дизайн, то вам обязательно нужно у фрилансеров да, и у дизайнеров уточнять, делают ли они вам адаптивную резиновую верстку, которая будет тянуться на всех устройствах и корректно отображать. Первый способ это сегментация. То есть Собирать как можно больше данных, сегментировать эти данные, готовить разные письма и отправлять. Второе, это ну, максимально стараться собирать как можно больше подписчиков со всех возможных источников. Социальные сети, сайт, офлайн, если вы работаете в офлайне, у вас, например, там, магазин, либо какая-то точка продаж. И тестировать время отправки и частоту отправки писем. Email маркетинг приносит разный доход разному бизнесу, и здесь прям какой-то уникальной истории, ну или общей истории для всех а, нету. У нас есть, например, интернет-магазин, который продает одежду, и, наверное, за полтора месяца просто собирав поп через попап e мейлы и отправив три welcome письма, то есть после подписки письма, а, мы... Вышли на объем продаж 10 тысяч долларов Ну, то есть, это объем продаж Понятно, что это не чистая прибыль Там Часть из них выкупят, заказы, часть не выкупят Но а, про объем можно говорить о таких цифрах Минимальный бюджет, но на email маркетинг здесь зависит тоже от а, компании да, От количества ваших подписчиков, от вашей базы клиентов Он формируется из двух моментов Первая часть – это то, что вы платите сервису рассылок Например, у вас там 10 тысяч емейлов, e и примерно будет стоить вам 100 долларов за, в месяц за вот эти 10 тысяч емейлов. E Неважно, какое количество писем вы отправляете. Но если вы хотите, например, настроить брошенную корзину, брошенный просмотр, настроить письма с днем рождения, то вам... Если у вас в штате, например, нету э, программиста, вам будет нужен программист, чтобы это все настроить. Если он есть, да, то все равно какое-то количество человека часов он должен будет на это потратить. И здесь уже по-разному. Но минимально просто даже если вы закажете какой-то там простой шаблон и сами будете верстать, верстать его будет там ваш e mail либо если у вас нет прям отдельного email-маркетолога, просто маркетолог, но ну, это на долларов от 250. Но ну, это совсем прям вот такая низенькая планка. Спасибо за то, что вы досмотрели это видео до конца. Если у вас еще остались вопросы, задавайте их в комментариях. Я обязательно отвечу. И до встречи на образовательных программах в Ком-Академии.